Дорогой, дедушка Мороз, я тебе вчера отправила письмо с пожеланиями. Сегодня на Морозе губа треснула, намек поняла. Все нормально, я на тебя не обижаюсь. Что сможешь, то сможешь. Пусть уходит старый год. Унося не Настя, а Новый больше принесет здоровье, радости и счастья. Муж спросил, какой я бы хотела подарок на Новый год. Только говорит, губу-то сильно не раскатывай. Третий день сижу, губу держу. Разговаривают две соседки, и одна другой говорит, ну как, вашему сыну новогодние подарочки понравились? Ой, разбил все, машину разбил, танк разбил, елку даже снес, елочные игрушки разбил, и мой подарок тоже разбил. Да нет! Вот как раз ваш грёбаный молоточек остался цел. Предновогодние дни. Здравствуйте, Лена! Здравствуйте, Игорь Иванович! Отгадайте загадку! Не пьет, не курит, на Новый год дежурит. Это вы на что намекаете? Сидит мужик в баре на Новый год Видит, его друг заходит В руках стакан кефира держит Подходит к нему и спрашивает Слушай, а ты что один сидишь? Да вот, Новый год решил спраздновать Садись ко мне, выпьем сейчас Он: не нет ты что, я вот только кефирчику. Он, да ладно, что тебе, ведь же Новый год. Ну, давай по рюмочке-то. Он, не-не, ты что? Слушай, я у тебя хотел спросить, а ты тот Новый год помнишь? Да, помню. А я нет. Кто ни капельки не пьет, может встретить Новый год. После новогодней елки отец подходит к сыну и говорит «Сынок, ну ты уже взрослый, ты должен понимать, что Дед Мороза не существует, и это был я!» На что ему сын говорит «Знаю, ведь Аист это тоже ты!» Муж у жены спрашивает, дорогая, что тебе подарить на Новый год? Жена, дорогой, но я даже не знаю. Муж, хорошо, даю тебе еще год на размышления.